Давненько не виделись, туньяды. Сегодня нам предстоит довольно интересная тема, почему-то не очень сильно освещенная нашей массовой информации. В общем, сегодня мы поговорим о полезком сепаратизме так называемом. Главное, что мы постараемся выяснить, это то, насколько народными являются корни данного явления, когда оно появилось и кто за этим всем стоит. Однако, прежде чем перейти э, непосредственно к вопросу сепаратизма, необходимо разобраться с географическим положением. Что это такое Полесье и где оно находится? География нам говорит о том, что Полесия это территория, которая лежит в полесской низменности. Э, вот мы видим ее на карте. Эта территория по большей части располагается на юге Беларуси, э, в Бреской и Гомельской областях, а также на севере Украины. Частично она затрагивает в северо-восток Польши и западную часть Брянской области Российской Федерации. Территория это в большинстве своем малонаселенная, занятая болотами и лесами труднопроходимыми. Также стоит отметить, что после чернобыльской катастрофы большая часть восточного полесья была заражена радиацией и не для использования А теперь тема полезского сепаратизма сейчас достаточно интересна на фоне событий в украине витебской могилевской народных республик о возможности создания которых якобы там некоторые люди заявляли а также о вишнуре которая родилась в недрах генерального штаба во время учений запад 2017 однако полеский сепаратизм гораздо более серьезный настоящий сепаратизм, который имел место в Беларуси на рубеже 80-х и 90-х годов. Однако, если присмотреться к теме повнимательней, то становится понятно, что это никакое ненародное движение, и все вертится вокруг одного единственного человека, Николая Шелегович. Кто такой Николай Шелегович? Николай Шелегович родился 21 июля 1956 года в деревне Агдемер, Дрогичинский район, Брестская область, БССР тогда. В 80-х годах он пропагандировал идею создания независимого политика, Полесье, Республики, либо Федерации Полесья и Беларуси. Этот человек поступил на филфак БГУ и проникся там идеями истории и культуры Беларуси. Однако у него все это выразилось в некоторой такой изощренной форме. Он изучал именно культуру и диалект того региона западного Полесья, где он проживал. Писал стихи на этом диалекте, пытался даже создать из него отдельный независимый язык, не похожий ни на белорусский, ни на польский, ни на украинский. И э, написал статью 82. В году с этого собственно все началось о великих ятвягах и попытался обосновать идею самой независимости полесья естественно это никому не понравилось это осудило как родилась свобода про западная организация, да, так и КГБ СССР. Шаликовича уволили, и он, конечно, долго не мог найти работу. Едва ли ему это удалось. Однако потом ситуация складывается очень интересным образом. Но отвлечемся. В одном из своих интервью Вячеслав Кевич, бывший премьер-министр Беларуси, заявил о том, что якобы в середине 90-х БНФ пыталась создать полезскую республику и отделить ее от Беларуси. Сказал ли он это случайно или по старческому своему забытию, это неизвестно. Однако, на самом деле, ситуация была совсем не такой, и БНФ к этому не имеет никакого отношения, а все вертится именно вокруг Шелеговича. То есть, Шелегович вначале действительно входил в БНФ и даже был среди его соучредителей, однако, его сепаратистские идеи очень быстро пошли в вразрез с главной, так сказать, линией партии, которая всегда настаивала на суверенитете и неделимости Беларуси, никакого полезкого сепаратизма допускаться там не должно. По заявлению Виктора Ярушука, который был на тот момент, то есть, среди... Ну, в конце 90-х, в да, конце 80-х, в Совете депутатов городском Пинска, он сказал так, он рассказал медиа медиаполесью в интервью вот что. В 90-е годы активными были такие организации, как Етвысь и Полесья, которые обратили внимание на западных полешуков, развитие их языка, традиции экономического развития. Руководил ими Николай Шелегович. В БНФ я никогда не входил говорит этот депутат Ярошук, но был руководителем демократической фракции в Пинском горсовете депутат «Обратился ко мне этот Шелегович, прозвучало предложение объявить Полесскую республику, а мне, то есть ему, Ярошуку, занять пост премьер-министра в ней». Зарплату Шалигович предлагал десятки раз больше моей учительской, тогда она составляла 20 долларов. Сразу вопрос, откуда у бедного филолога вдруг взялось огромное количество денег? Не кажется ли вам это странным? Я отмахнулся, сказал Ярошук, да, от идеи, лишенной здравого смысла, так как считал, что региональный сепаратизм может привести к большим проблемам. Тем более, что в тот момент в то время был конфликт между Азербайджаном и Арменией по вопросу Нагорного Карабаха. Я точно знаю, что к представителям БНФ в Пинске Шелегович не обращался, тем более эта партия всегда выступала за территориальную целостность Беларуси. В 2015 году на эту тему высказался даже сам Лукашенко. Он не уточнял таких подробностей насчет БНФ и Шелеговича, но он сказал, что действительно такая сепаратистская республика в Полесии планировалась и... По своей сказочной традиции он рассказал, как единолично все победил. Приехал на Полесье, покосил э, с мужиками поймы, выпил самогона. Они увидели, что он действительно наш деревенский хлопец. И после этого передумали быть сепаратистами и прикрыли свою Полесскую республику. Естественно, подробности про Шульговича и Кремль он ничего не уточнял, но мы-то с вами знаем, откуда ноги действительно растут. Конец Полесской Республики состоялся именно из-за того, что он, как он говорит, погасил пожар сепаратизма угу. с помощью интеграции в Россию. мы это знаем, ну, ну да ладно, в общем, конец истории очень прост. Сепаратистская Республика не состоялась, и Шулегович благополучно убежал в Калининград, где он до сих пор находится и в дежурном режиме. Создает свои филологические исследования насчет Ятвяга в Беларуси и прочее. Периодически, пописывая статейки для таких прокремлевских изданий, как «Регнум». Ну, больше, пожалуй, сказать здесь нечего. В общем, вы сами все видели и при желании запросто можете проверить эту информацию в интернете. От себя в качестве заключения хочу сказать вот что. Всегда будьте осторожны и бдительны. Слыша об идеях Полесского, Витебского или какого-нибудь другого, Гомельского там сепаратизма, всегда ищите корень этого явления и рассматривайте в первую очередь целесообразность этого явления. Независимая республика это хорошо, но не всегда важно понимать то и что пытается выдать за идею независимости. Поэтому, ребята, всегда остаемся бдительными, подписываемся на канал, на группу Telegram, ссылка на которую, кстати, внизу. И, конечно же, присоединяемся к нашему голосовому чату в Discord. Ссылка также внизу в описании. Всем пока, встретимся в новом выпуске.